Я, как тренер, многие годы ведущий курсы развития сексуальности и тренинги по ораторскому искусству, заметил, что между этими двумя видами человеческой деятельности есть нечто общее. И на примере моих учеников я заметил, что многие прошедшие тренинги развития сексуальности приходят на тренинг по ораторскому искусству и наоборот. В чем причина? Ну, во-первых, тут объяснить легко, они доверяют мне, они испытывают ко мне как тренеру и человеку симпатии, и они готовы ходить, встречаться со мной на разных программах, вне зависимости от темы. Второе, они сдруживаются, испытывают симпатии и доверие друг к другу на тренинге, им хочется вместе с этими людьми продолжать совместное развитие. Им нравится атмосфера, им нравится общение, и, соответственно, это они переносят на другие области. Но кроме этого, есть нечто более глубокое, чем я хочу с вами поделиться. Первое. И публичные выступления, и наша сексуальная жизнь – это область, в которой мы можем испытывать очень сильные и яркие эмоции. А наслаждение, которое испытывает оратор, когда он управляет аудиторией, или мы, когда занимаемся сексом и чувствуем слияние с партнером и с своими чувствами и ситуацией, они подобны друг другу, и можно говорить о том, что, наверное, есть даже то, что мы могли бы назвать ораторским оргазмом, а не только сексуальным. То есть, если человек... Стремиться к сильным и ярким эмоциям и переживаниям, то он начинает искать это в разных областях своей жизни. И публичные выступление, и секс является наилучшим способом реализации этого желания. Второе. Когда мы выступаем на публику или начинаем выстраивать сексуальные отношения, у нас много ожиданий, это области, которые связаны с тем, что мы хотим достичь успеха, мы хотим быть понятыми, мы хотим слияния, мы хотим на основании этого испытать совместное наслаждение и удовольствие. Но в этих областях точно так же многие испытывают страх, тревогу, напряжение, зажимы в теле, и часто приходит разочарование от того, что произошло не так, как мы хотели. То есть это такие, вы знаете, зоны нашей жизни, в которых сконцентрированы в наибольшей степени наши внутренние противоречия, желания и разочарования. И вот если мы учимся и там, и там, и нам это удается освободиться от этой двойственности и действительно наслаждаться, действительно сливаться и чувствовать друг друга, действительно совместно выходить на новые, новые уровни ощущений, переживаний и осознаний, то получается, что вся наша жизнь меняется, и если я могу это делать выступая перед людьми или проявляясь своим партнером, я могу это делать в любых областях моей жизни. Третье, немаловажное, у удовольствия и собственного, и вместе с партнером, есть некие законы, есть некие этапы, которые мы можем вместе проходить. И вот на тренинге по ораторскому искусству мы прояснили, мы прямо реализуем это на практике, что... Структура хорошего выступления, она подобна вот композиции, осознанному или неосознанному построению успешного, приносящего обоим партнерам сексуального акта. То есть мы это можем делать с публикой во время публичных выступлений, а можем проходить эти этапы и вместе достигать наслаждения с нашим партнером в интимной жизни. Четвертое, немаловажно, выступление на публике – это проявление себя. И во многом это увеличительное стекло всей нашей жизни. А секс – это тоже такое же проявление, это то же самое прояснение того, как я к себе отношусь, как я себя проявляю. То есть в основе успеха в этих областях – и нашей удовлетворенности тем, что происходит, лежит любовь к себе, внимательное отношение к партнеру, к публике или сексуальному партнеру, свободное проявление своих чувств и желаний, влияние на публику, на партнера и совместное проживание и переживание – тех процессов, которые происходят с нами. И совместное удовольствие наслаждение, которое, соединяясь с другим, дает еще более высокое новое качество. То есть, получается, получается, что через развитие в этих двух областях я развиваю любовь к себе, свое умение гармонично строить отношения с окружающим миром и людьми, и проявляясь становиться больше, чем я есть. Согласитесь, это очень важные, важные части проявления нашей жизни. И получается через ораторское искусство, выступление на публике, и через сексуальную жизнь, общение личное с партнером, мы максимально развиваемся как личности, и это самые лучшие способы, Развиваться и совершенствоваться в этом направлении. Вот почему я веду тренинги по ораторскому искусству и по сексуальному развитию. И вот почему люди видят, что есть общее в этих областях и приходят на эти тренинги.